Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на пятом уроке мини-тренинга Как сделать эффективную рассылку Viber в декабре 2015 года. На этом уроке я расскажу, ну наверное, самое интересное ради чего весь этот тренинг и организовывался. Именно как запустить рассылку. Все необходимое для этого мы уже сделали. Зарегистрировали каналы, поместили каналы в программу рассылщик. И сейчас кульминационный момент. Как я говорил во вводном уроке, в этом тренинге я не буду рассказывать, как парсить телефонные номера, как затем проверять, зарегистрирован ли на этот номер Viber, как фильтровать полученные базы. Все это я рассказывать не буду. Почему? Дело в том, что это очень сложная, нудная работа, требующая времени и технической подготовки это первая причина Ну а вторая причина как я и говорил я поделюсь с вами вот такой вот базой которая называется прочеканная база российских номеров имеется ввиду вайберов вот обратите внимание какое количество тут файликов их тут 21 если мы сейчас откроем какой-нибудь файлик то в каждом файлике лежит 172 тысячи, ну, 173 тысячи готовых к эксплуатации номеров Вайбер. Вот из всей этой базы я делюсь с вами одним файликом. Я его еще отфильтровал, убрал код страны, потому что как вы уже понимаете, в рассылщик мы вставляем номера без кода страны. И вот этот файл 173 тысячи вайберов я вам даю в качестве тестового. В качестве тестовой базы. Я уверен, вам надолго хватит для того, чтобы попрактиковаться в рассылках и понять, ваше это или нет. Вы естественно можете из базы отфильтровать телефонные номера по вашему региону. Это тоже делается относительно несложно, но требует достаточно много времени. Вот у меня база вайберовских номеров по Воронежу. Вот только поэтому, как я уже говорил, я и занимаюсь вайбером, потому что для меня это интересно и мне это нужно. Итак, база у меня есть. Объявление рекламное я написал. Программа «Рассыльщик» настроена и готова к работе вот я в нее зарядил пока лишь четыре номера 4 канала я нашел картиночку которая будет прикрепляться к моему сообщению То есть у меня все готово для того чтобы делать рассылку в поле введите текст сообщения вставляю само сообщение отмечаю что с сообщением будет идти картинка выбираю эту картинку на диске желательно чтобы маршрут картинки был короткий вот корневой каталог и сразу папочка с картинкой Вон, картиночка подгружается следующий этап вы должны сказать программе рассылщик откуда будут поступать номера всех можно взять из excel файла можно сгенерировать но в этом случае большая вероятность того что на этих номерах нет вайберов и сообщения не будут доставлены но я их буду вставлять вторым способом вручную то есть нажимаю на кнопочку вставить ручную и вот здесь вы должны вставить номера по которым будет идти рассылка сразу же вопрос сколько вставлять вот если у меня сейчас четыре канала в рассылщике с каждого канала я отправляю 20 сообщений то мне нужно вставить 80 номеров если у вас другое количество зарегистрированных каналов и другое количество отправляемых сообщений вы просто переумножаете и получаете то количество номеров, которые вы можете вот сюда вот разместить. То есть в моем случае я из подготовленной отфильтрованной базы должен выгрузить 80 номеров. Самый простой способ это открыть этот файлик программой Notepad и просто-напросто вот выдернуть отсюда 80 номеров, то есть все строчки пронумерованы, очень удобно это делается. Но если я захвачу больше, там 82, 83, то три номера из этого списка у меня будут не задействованы, не использованы. Ну, давайте я так и сделаю, с запасом. Если вы рассылаете по большему количеству номеров, то конечно вот так вот руками резать неудобно. Либо вы постоянно будете слать, например, со 100 каналов по 30 сообщений, то есть максимальное количество. Да? Вам можно вот эту вот большую базу, которую вы получите, отфильтрованную, с помощью программки, о которой я рассказывал в курсе по скайпу. Эта программка называется Keyword Keeper. Эта программка имеет много возможностей поработать с текстовыми файлами, и одна из них это разбивка файла. То есть вы можете порезать большой файл на нужное количество вам частей. Ну, например, порезать по 3000 строк. И каждый файлик, который она сформирует, будет содержать, например, 3000 телефонов, номеров Viber. Ну, в моем случае всего лишь 80 номеров, я их вот так вот ручками вставляю. Все. Вставил, нажимаю Бэк, назад. Все готово для того, чтобы начать рассылку. Но прежде чем <запускать>, запускать рассыльщик, вы должны убедиться, что у вас на компьютере ничего больше не работает. Позакрывать все браузеры, позакрывать все программы. То есть все, что можно, вы закрываете. Потому что когда начнет работать кликер, он может просто-напросто конфликтовать с этими программами и рассылка не пойдет. Итак, все готово для рассылки. Текст, подключили картинку. Еще раз повторюсь, если вы вот здесь вот галочку нажмете, то картинка будет идти перед текстом. Если не нажмете, то в начале текст, потом картинка. Мы с вами загрузили номера руками, закрыли все программы, которые нам мешают. И чтобы начать рассылку, нажимаем на кнопочку Send Message. Активируется Viber, версия для компьютера, и начинается, почти начинается рассылка. Вот в этот момент нельзя ни двигать мышкой, ни нажимать на клавиатуру, то есть делать ничего нельзя, иначе это закончится, мягко говоря, плохо. Так, пошел процесс рассылки конечно программа работает не совсем устойчиво если по каким то причинам рассылка не идет нажимайте control F10 вот внизу написано сочетание клавиш затем нажимайте на cancel мышкой уже это можно делать останавливайте рассылку входите в установку и пробуйте менять параметры Изменяет скорость, изменяет задержки, но все очень специфично. Значит, если пишет Viber Out, вот обратите внимание, значит этого Viber а уже на данный момент нет. Вот сейчас пауза, он перезагружает аккаунт, берет другой аккаунт, и уже рассылка идет с другого вайбера. Все это делается автоматически, от вас ничего не требуется. От вас требуется только одно, не двигать мышкой и не щелкать на клавиатуре. Вот только поэтому я и говорил, что лучше, конечно, работать где-нибудь на виртуальном сервере. Но я не буду прерывать. Пусть работает, чтобы вы убедились, что программа работающая. Хотя, конечно, эффективность, как я и говорил в во водном уроке сейчас у этой программы не с теми возможностями, которые у нее были раньше из-за ограничений. Но для личных целей в разумных пределах Эту программу, конечно, пользовать можно. Итак, рассылка завершилась. Появляется вот такой вот отчет. Какое количество отправлено и какое количество не отправлено. То есть, видите, вот вибер-аут не доставлены. Причин может быть множество. Все, что вам нужно сделать, это нажать на Close и вернуться на свою главную страничку. Вот такое несколько обновленное сообщение я рассылал. Итак, друзья, на этом пятый урок нашего тренинга закончен смотрите последнее заключительное занятие в нем я расскажу о перспективах и о тех возможностях которые вы как участники моего тренинга однозначно получите люблю раздавать какие-то бонусы как-то помогать людям пользуясь случаем естественно приглашаю вас на свои вебинары трафик на хлеб которые проходят Каждый четверг в 20 часов по Москве на сайте Игорь36. Ну, все вы попадаете на эту страничку сразу же, как только опубликуете отчет. Всем спасибо. Смотрите заключение. Успехов!